Просто что у нас на улице? Это снег. Это что? Это снег? Дерево сломалось! Как там страшно, капец. Таня, дерево сломалось. Мне кажется, они сейчас упадут. Мне страшно то, что там в спальне, типа... О, оно сломалось! Да я и говорю, я ру, Вон там дерево сломалось. Иди. Вон там офигенно. Во, во, Блин, во. сейчас так, тут такие порывы, господи. Мне под... страшно в спальне, то что там стекло разобьется. Спальня? А здесь как видно. Офигеть! Офигеть! Просто какой кошмар. А там О, смотри, сколько листьев на машинах. Ну вс уже, ну так стих. Это град. Давай откроем окошко. Давай там откроем. А -а -а. Насте голову. <с> Здесь даже не слышно ничего. Она прям, да, долбилась. Это так резко случилось. Град. Здесь мокро. Офигеть. Там такая вода течет. Просто посмотри, какой там, там река. Тут вода течет. Принеси тряпку. Чтобы здесь закрыть. Да блин. Капец. Сегодня такое 4 июля. Августа. Ой, августа, простите. Блин, воды столько, как будто. Ай, плохо камера.